Приехала женщина в Америку. Зашла в магазин, ну, из России. Зашла в магазин, взяла туфли, стоит, держит туфли. Подходит переводчик с полицейским, американским. Вы украли туфли. Она говорит, очень они мне нужны были. А этот переводик говорит. Она говорит, что они ей очень нужны были. А говорит, ну, тогда... Мы вас посадим в тюрьму, женщина говорит, здравствуйте, я вас тетя, а он говорит, она говорит, что ваша тетя, вы ее знаете, может, правда, какая тетя, тогда платите штраф, а она говорит, а хрена с речкой не хотите, а этот говорит, у нее, наверное, денег нет, хочет расплатиться овощами, Чем нравится этот анекдот.